40 плюс – прекрасный возраст, но на что нужно обратить внимание? В этом видео мы не будем говорить о распространенных ошибках, таких как домашняя косметика, творожок и яйца оставим в холодильнике. Мы будем говорить о том, что возрастные изменения в 40 уже достаточно заметны. Опускается вал лица, достаточно ярко заметны мимические морщины, и что нужно сделать с ними и чего не делать, чтобы они не усугубились. Ошибка номер 1. Забываем ухаживать за шеей. Ведь шея это та зона, которая очень выдает возраст. И если за лицом мы хоть как-то ухаживаем кремами для лица, то на шею очень часто мы просто забываем наносить даже крем. Поэтому обращайте внимание на специальные средства, по уходу за шеей, это могут быть маски, это могут быть кремы, это могут быть пилинги для домашнего использования. Не забываем в косметологическом салоне или косметологической клинике проводить двойные процедуры и для лица, и для шеи, если косметолог вдруг забыл эту зону. Ошибка номер два – пренебрежение осанкой. Сейчас мы очень много времени проводим в разных гаджетах и компьютерах. Это все мы делаем с положением лицом вниз. Из-за этого появляется большая проблема со вторым подбородком. Из-за моих 20 лет опыта такого количества обращений именно по проблеме второго подбородка даже у пациенток без лишнего веса у меня не было. Так что же делать? Нужно обязательно следить за своей осанкой, делать специальные упражнения для укрепления шейного и плечевого отдела позвоночника, делать обязательно упражнения для шеи. И не забывать еще о таком интересном девайсе, как специальные маски, которые поддерживают подбородок, они одеваются от 20 минут до часа на лицо, и на ночь можно делать интересный бандаж из эластичного бинта. А профессиональными процедурами в этой ситуации могут быть процедуры смаз-лифтинга, радиоволнового лифтинга, нитевого лифтинга. Ошибка номер три. Неиспользование солнцезащитных средств или использование солнцезащитных крепов с низким уровнем защиты. История из моей профессиональной жизни. Недавно на консультации моя пациентка 43 лет была очень удивлена, что солнцезащитным кремом, оказывается, нужно пользоваться круглогодично. Да, так оно и есть. Солнцезащитным кремом нужно пользоваться круглый год, только в осенне-зимнее время этот фактор защиты должен быть чуть меньше, где-то в районе 15. В весенне-летнее время, а особенно если у вас пигментация на лице, вы должны пользоваться большими факторами защиты SPF 50. Внимание! Вы должны не забывать, что солнцезащитный крем не работает целый день с вашей кожей. Его нужно донаносить раз в 3-6 часов. Чем более интенсивное солнечное излучение, то есть вы находитесь на пляже, тем более часто нужно наносить солнцезащитный крем, и тем больше цифра должна быть на баночке. Ошибка номер 4. Боязнь инъекции. Это нормально, бояться инъекции и боязнь интенсивных аппаратных дерматокосметологических процедур. Самые частые аргументы в кабинете дерматолога-косметолога «Мне еще рано», «Мне помогает и вполне работает мой крем для лица», «Зачем мне сейчас что-то делать, если в 50 все равно придется делать пластику?» Запомните, ни один крем не обеспечит тот результат, который дает современная косметология. И Именно инъекционные методики и аппаратные процедуры в 40+, поддерживают структуру лица и тонус кожи в достойном состоянии, чтобы в 50 не пришлось идти к классическому хирургу. Вопросы о назначении домашнего ухода или профессионального косметологического в 40+, задавайте в комментариях под этим видео. Я лично отвечаю на все. Подписывайся на мой канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски.